В нашем мире много забот у всех. Часто душа тяготится постоянными испытаниями, но этот путь радостен только тогда, когда человек находится в потоке. Важно уделять себе время утром на сонастройку с энергией света и вечером на очистку своих полей. Все, что набралось на ауру, нужно смывать. Можно мысленно встать под водопад и представить, как он смывает все в своих могучих водах. Потом нужно наполнить себя чистой энергией, вспомнить, например, любимый отдых или почитать манты, послушать музыку. Если этих мелочей не делать каждый день, то энергогрязь будет расти, как снежный ком, опуская человека все ниже и ниже по вибрациям, а как следствие уже будет раздражать этого человека все чистое и светлое. Речи о любви будут казаться непонятными, а от благостных людей захочется держаться подальше. Обычно подняться в вибрациях сложнее, чем падать вниз. Чтобы подняться, нужно прилагать усилия через дискомфорт и страдания души. Поэтому лучше просто не опускаться, а поддерживать чистоту. Всех вас люблю бесконечно. Пусть у вас будет радость. Счастье и одухотворение всегда и во всем.